Всем привет! Вы на канале Соплей. Сегодня мы играем соло кошмар на карте Tanglewood. Все купили начинаем. На стриме мы, как всегда, играли без поражений. Посмотрим, что будет на записи видео. Вчера я нафармил немного денег. То есть вчера я проиграл по факту одну только, последнюю. то... Ну и то она была очень уже такая уставшая был. Так, у нас Гараль Дайер, а, свидетель парнавального Еления, а, на правильный микрофон и сфотографировать призрака. У нас идет дождь. У нас идет дождь, поэтому слушайте будет сложнее. Но у нас он идет не сильный, на улице очень темно. Заходим и сразу начинаем слушать Нычки нету Дверь у нас открыта Так, где-то справа что-то хрустнуло Так, у нас пентаграмм Сфотографировать призрака получится А если здесь еще есть нычка, будет идеально Вот здесь еще и нычка есть Идеально Мы можем его сфотографировать здесь И спрятаться в эту нычку Отличненько Включаем везде свет, ждем пока прогреется дом. Слушаем призрака. Где он может находиться? Я думаю, что можно сходить. Где тут свет? Сходить за вторым оборудованием. Возьмем термометр, потому что раз он не хочет подавать так комнату, будем его искать, так скажем на живца ну как на живца не на живца нифига так чисто очень долго в темноте нельзя находиться. сейчас мы сейчас быстренько глянем эти комнаты ладно давайте наверное мы все-таки скинем. Включим везде свет. Я хочу взять фонарик с собой. Хочу взять с собой фонарик и, наверное, отпечатки. Ладно, посмотрим. Так, что у нас по нычке здесь? Тоже нычки нету. Угу. Призрак очень тихий. Показывать себя он пока что не хочет. Угу. Так, нычка Тоже на нычки Наверное, у нас нычка одна всего лишь в гараже будет Так, ну что, это подвальный призрак, что ли? Которого я ненавижу О Здравствуйте Добрый вечер А, стоп А, вот в этом коридорчике Стоп, вот этот коридор другим считается уже? Да Вот здесь так, что-то потрогал то он потрогал а что потрогал я не знаю ну, ладно а, минусовая температура у нас есть попробуй с ним поговорить Ты молодой и Ты молодой Мп 5 все две улики у нас есть можно пожалуйста свет я не вижу так, MP5 у нас есть и минусовая. Угу. MP5 и минусовая вырубил щиток. Ой. А, не щиток, а свет. Ага, это. МП5 uh, и минусовая. Джин, тень. М. М. Так, ну нам, в принципе, больше никакие улики не нужны. Так, Джина, э, он не умеет читок вырубать. Точнее. О, да, он не умеет читок вырубать. А, какие проверки у нас. Я вот эти проверки вообще не знаю, никакие. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас по зданием. Свидетели про нормального активности, микрофон и Близнецы будут взаимодействовать в разных комнатах, поэтому. Так, фонарик с собой взял зачем-то, ну ладно. Так, ну пока что по поведению это тень, то есть такая скромненькая, тихенькая. Так, ладно, мы задание выполнили, на в принципе ничего это не дает. А... Они мы можем вычеркнуть, если он на нас дунет. Все остальное, но это не близнецы, они были бы активнее. Давайте пойдемте пофоткаем все. Там что у нас круг. У нас круг. Кость. Здесь кости нету. Как он дверь потрогал? Сфоткал? Пожалуйста. Да, сфоткал, отлично. А я хочу все закрыть и поискать все-таки кость. Так, здесь у нас ничего вроде как нету. Ого. Огромная кость. Давайте мы закроем дверцу эту. Закроем все двери. Uh, в принципе. По у меня что, только? Гараж получается. Mm. Так, еще где-то открывает дверь. Ага. Так, я хочу вот этот фотик пойти вниз скинуть. Он у меня будет для фотографии призрака. И пойду схожу еще за одним фотиком. Ну, мне кажется, это тень Почему-то, не знаю почему Наверное бы Джин бы меня бы уже сожрал Потому что Джин это такой дядя Достаточно активный Берем еще один фотик, берем, наверное А, у меня МПшка в руках, да блин Ладно Не, знаете, что не ладно а, Мне надо сфотографировать По нормальному явлению, про нормальщину мне, наверное, она не даст а, таблеточки. Ага, значит у меня 25% у этого просело. Ну ладно, там была темнота. Я сколько хожу уже? Минут, наверное, 5 в темноте. А, сейчас мы дофоткаем все. Так и хочет эту дверь. Сейчас мы все дофоткаем, проверим, здесь ли она. Ага, она продолжает находиться здесь. Отлично. ждем а -а Кинем сюда ЕМПшку Отик у нас тоже будет лежать здесь Пойду схожу за солью А, это я? Схожу за солью Пофоткаю следы Ну, чтобы все было на пятерочке И в целом А, за солью Че? Зачем я это беру? Берем соль, палочку. А палочку беру я только для того, что, ну, от нее проще следы увидеть. Ну, то есть на фотке красивее получается. Не знаю почему. Зачем мне это, конечно, все. Ой, это я промазал сейчас. Дай нам знак. Блять. Я хотел фонарик выкричить и сфоткал. Просто какой-то. Да, ладно Что там по удаче, по моей Так, ну она продолжает находиться здесь а, Дай нам знак Дай нам знак Я свет выключать не буду, потому что При свете взаимодействует джин Насколько я знаю, неплохо так Мы его вычеркнем а, Если сейчас свет выключу начнутся начнется взаимодействие, значит это тень Попробуем Дай нам знак. Дай нам знак. Вообще тишина. Прям не хочет ничего давать. Какая-то прям очень скромная тень. Боится. Так, ну смотрите, мы можем уйти из дома... она же такая не стесняется и начинает выходить я такой ха Ну слушайте это прям очень стеснительная тень Давайте сходим наверное за благовожкой все-таки за благовожкой сходим Блин, нет, не за Рано, подождите Рано Благовошкой, я хочу еще ее обсыпать И... Блин, сфотографировать Хорошо, что у меня круг призыва есть Я смогу ее там сфотографировать И убежать сразу вниз туда Что ты здесь у меня находишься? А, вон наступила А где? А куда то наступила? А куда то пошла? Видите, я ушел И она сразу такая, типа, вышла куда-то она, наверное, зашла сюда. Так. Ага, отлично. Ну и все. В принципе, блин, вот, короче, мне тут и обидно за эту фотку, конечно. Как так, блядь, я? Стать свидетелем паранормального линия. Так, короче, я хочу сейчас пойти взять... Все-таки благовошек. Благовошек возьму. А, благовоние. Нет, подождите. Это все, конечно, хорошо. Возьму два креста и возьму фонарик. Фонарик объясню, для чего я беру. Я его кину в подвале. Чтобы мне не заблудиться, куда бежать. Потому что у меня уже было такое, что я просто заблудился. А для чего я хочу разложить кресты? Чтобы, когда я сейчас буду поджигать свечи, она не начала раннюю охоту. То есть, одна, одно поджигание свечи внизу снижает рассудок на 20, вроде бы, процентов. Поэтому я хочу вот так сделать... Типа, ну, я буду знать, куда бежать Я ее здесь сфоткаю Ну, понятное дело, у меня будет В руках еще благовоние Но мне нужно будет все четко успеть прожать а, Так, дальше Надеюсь, у меня все получится Стать свидетелем паранормального явления С тенью э, очень сложное задание Поэтому, ну, как бы, извините, да? Так, сейчас мы наберем три благовония. Мы скинем ее тоже в подвале, одну там внизу. Это тень. Ну, это, это прям вот, я не знаю, ну процентов 95 это тень. 5% это забагованная просто фазма. Так, ладно, одну сюда скину. Все, в принципе, мне три хватит внизу, наверное. Чтобы, если что, от нее отбиться первый раз а во второй раз чтобы ее вызвать так в принципе мы готовы к поимке призрака по заданиям больше ничего кресты у меня лежат на раннюю охоту не начнет поэтому мы просто сейчас идем берем фонарик опять же тоже Кидаем его вот так. И главное сейчас не затупить. Ой, страшно. Так, подождите. долго охота была а, она очень быстро быстро начала бегать так мы сейчас просто уходим ставим ставим тень она очень быстро ко мне подошла я не так может делать блин это тень все и начинаю опять сомневаться потому что скорость она очень вначале быстро подошла я думаю это тень если бы не эта сраная фотография, которую я просто хотел фонарик выключить, было бы идеальное расследование. Ну а на принципе очень сильно похоже на тень. Я думаю, вы со мной согласны. Напишите сейчас комментарий, кто это. Но они, он бы меня бы съел. близнецы бы тоже меня съели. Джим бы тем более. А тень, она такая скромная. Да, да. Почему, ну как? Я не понимаю ну типа реально он не взаимодействовал вообще вы сами видели <свых> у меня катки бывают что меня джин съедает просто за 5 минут здесь он вообще не взаимодействовал со мной он выключил свет ну ладно он может выключать свет он не может щиток включать О, вообще очень странно ладно а, поставьте лайк подпишитесь Напишите комментарий, а, как вы считаете, кто это все же был, Тень или Джин, но я считаю, что Джин. Ну, то, что он ускорился, да, он Джин уже ускоряется. Ладно, все, всем спасибо за просмотр, всем пока.